Название этого ролика ни разу не кликбейт, потому что у каждого случались ситуации, даже у нас с тобой, когда мы нет-нет, да -нет и могли просто взять и чисто случайно удалить фотку или видео из нашей галереи, и удалить ее из папки с удаленными фотографиями. Ну такой раздел, где фотографии на твоем устройстве хранятся в течение определенного времени, а после автоматически стираются навсегда. Было бы, конечно, хорошо, если бы Apple придумала тот или иной механизм, благодаря которому через их стандартное приложение iTunes можно было бы вернуть или восстановить удаленные с устройства фотографии, потому что все равно какое-то время они хранятся в его долговременной памяти и из вот этих самых кулуаров это можно плюс-минус вытащить. Но нет, компания не дает нам такой возможности, и поэтому в этом ролике прямо сейчас я тебе расскажу о действительно классном файловом менеджере для твоего iPhone, который позволяет восстанавливать удаленные фотки, видео и другие типы файлов, ну например, чаты из WhatsApp а на твоем устройстве всего пару кликов. Меня зовут Артем, ты смотришь канал Apple Finder, устраивайся поудобнее. Погнали. iTunes это хорошее приложение, в котором хорошо, в принципе, только делать резервное копирование вашего устройства. И по большей части это все. Синхронизировать музыку сложно, навигация запутана и даже несмотря на относительно новое обновление для Mac OS и Windows, все равно программой пользоваться тяжело и делать этого, особо говоря, какого-то желания не возникает. Однако прямо сейчас мы с тобой воспользуемся абсолютно новым решением, благодаря которому можно не только создавать резервную копию твоего устройства, но и вытягивать из различных источников, информацию, которую ты удалил или которая просто по тем или иным причинам осталась в других версиях резервных копий твоего смартфона. Приложение ULTI DATA Для того, чтобы восстановить удаленные файлы с вашего гаджета, все, что необходимо сделать это перейти по ссылке в описании к этому видео и скачать приложение на ваш компьютер. Далее, после того, как программа распознает наш девайс, выбираем одну из нескольких опций. В нашем случае мы хотим восстановить удаленные фото и видео, поэтому выбираем самый крупный раздел recover data from ios devices далее нам необходимо поставить галочки напротив тех файлов которые нам необходимы для восстановления в нашем случае это фотографии фото и видео и например возьмем контакты и WhatsApp. дожидаемся конца сканирования нашего устройства и напоминаю вам что этот процесс не быстрый поскольку все зависит от того насколько много информации хранится на вашем девайсе далее все ваши файлы которые вы принялись восстанавливать будут конвертированы в определенный формат для вашего компьютера системы и впоследствии будут отсортированы в отдельную папку на вашем рабочем столе откуда вы сможете и открыть и извлечь впоследствии всю ту информацию которую вы удалили случайным образом с вашего устройства Что то это упомянутьйте раздел которому посвящена аж отдельная целая категория создание резервной копии и ее восстановление из социальных сетей и мессенджеров по типу WhatsApp, Viber и вычат Последняя максимально нужная и вкусная вишенка на этом цифровом торте раздел который позволяет исправить те или иные ошибки с операционной системой вашего смартфона. По своей сути, ULT Data это не просто мощный файловый менеджер, который позволяет вам извлечь всю необходимую информацию с резервных копий или вообще с вашего устройства, но и в то же время исправить огромное количество ошибок, если такие и встречаются на вашем устройстве при повседневном использовании. Стоит напомнить, что ссылку на приложение можно найти в описании под этим роликом для вашего компьютера на Mac OS и Windows. Программа бесплатная, однако для доступа к полному спектру тех функций которые заявлены и задействованы в этом файловом менеджере специально для подписчиков нашего канала вы можете это сделать со скидкой используя специальный промокод который вы видите прямо сейчас на своих экранах и который продублирован в описании этого ролика. Надеюсь, что данное видео и вправду было тебе полезным. Если это так, то не забудь подписаться на канал, поставить лайк и поделиться им со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых ты зарегистрирован. Меня зовут Артём, а ты смотрел канал Apple Finder. До встречи в следующих выпусках. Пока!